Объем банкнот какого номинала составляет наибольшую долю в общем объеме бумажных денег США? 1 доллар. Если купюру этой страны разорвать пополам, то стоимость каждой части будет пропорциональна стоимости первоначальной купюры. Как называется эта страна? Австралия. Как называлась первая русская золотая монета? Златник. Как называется промежуток времени, в течение которого держатель кредитной карты может пользоваться заемными средствами бесплатно? Грейс период. В 2007 году три гонконгских магнатов в приобрели этот 70... белый трюфель, как называется национальная валюта Армении, драм. Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, скрываясь от властей в горах, сжег два миллиона долларов. Зачем? Согревал дождь. Дефляция это повышение покупательной способности. Как можно описать взаимосвязь рынка гособлигаций и фондового рынка? Какое достоинство имеет оранжевая долларовая купюра? 100 тысяч. Во время финансового кризиса американские банки стали получать письма, которые прозвали джингл мэйл, то есть звенящие письма. А что в этих письмах находилось? Ключи. В средние века на Руси тушки этого животного использовались в качестве валюты. Белищи. В каком регионе мира соль являлась формой валюты в Средневековье в странах Африки? Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив. Наличность. Какая олимпийская сборная была вынуждена продавать кофе, чтобы собрать средства на участие в играх? Бразилия. В Китае распространен ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Зачем? Дать взятку правителю Ада. Деньги киси использовались в западной области Африки. Железные палочки. В какой стране в 1920 году в результате гиперинфляции валюта стала дешевле, чем дрова? Германия. Лицо, пользующееся услугами депозитариев по хранению ценных бумаг или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Один из первых инвесторов Твиттер сейчас занимает место в совете директоров компании Питер Фэнтон. Как назывался денежный налог с населения в средневековой Руси? Подать. Какая книга выходила под разными названиями в разных странах, образованных исходя из обменных курсов валют? 99 франков. Как называется вид телефонного мошенничества? Вишинг. Основные источники инфляции и предложения. Рост затрат при производстве продукции. Где появилась первая товарная биржа? Брюге. 1409 год. Где были отпечатаны самые первые бумажные деньги? В Китае в десятом веке. В какой стране отсутствует программа защиты инвесторов от финансовых мошенников? Германия. Граждане какой страны имеет специальный налоговый паспорт? Интересно. Швеция. Где появилась первая товарная биржа? Брюге. В каком году Госбанк России был переименован в Народный банк? 1917 семнадцатый. Какая валюта используется в Иордании? Динар. Когда в России фраза «в черный вторник» стала общеупотребимой? 22 сентября 1992 года. В какой стране одного утконоса можно обменять на 20 сумчатых крыс? Австралия. Какую крупнейшую финансовую биржу на русском финансовом жаргоне называют Нюся? Нью-Йоркскую. Кого запрещено изображать на банкнотах США? Живых людей. Сколько автографов можно найти на украинской гривне? Пять. Специальная форма 1040, существующая в налоговом законодательстве США, является разновидностью налоговой декларации для наркоторговцев. Купюру достоинством 50 франков украшал герой этого произведения Антуана Де Сент-Экзопюри. Какого? Маленький принц. Что такое ливанская петля? Вид мошенничества. Какое достоинство имеет оранжевая долларовая купюра? Сто тысяч. Сколько стоил проезд в метро в советские времена? 5 копеек на денежных купюрах какой страны был изображен зигмунд фрейд австрия экономический закон гласящий деньги искусственно переоцененные закон грешима Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив. Наличность. Из этого материала были сделаны деньги индейцев в Северной Америке, называемые вампум, чешуя моллюсков. Во время финансового кризиса американские банки стали получать письма ⁇ Ключи ⁇ Какая валюта используется в Таиланде? Бат. Как назывался чрезвычайный налог в России, введенный для восстановления хозяйства, разрушенного в смутное время? Пятина. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления? Деятельность по управлению ценными бумагами. Сколько времени показывает часы на 100-долларовой купюре? 14 часов 22 минуты. Колумбийский наркобарон согревал дождь. Согласно сведениям на 1 июля 2003 года Сбербанк. Возные пошлины, появившиеся во Франции в XIII веке и взимавшиеся у городских застав, назывались Ок Троа.